Не просто в беспросветной тьме. Но ты свети мне, вера ради Бога, Недолгий путь уже остался мне. Но ты святи мне, вера ради Бога, Недолгий путь уже остался мне. Субтитры создавал DimaTorzok